И снова мы продолжаем похождение нашей лисички Дух севера, продолжение Так, что я сразу же посмотрел Это то, что все-таки показано на главах уровня Где, кого я не поднял, на каком уровне, сколько человек и так далее То есть на каждой главе ты должен поднять определенное количество, скажем так, душ Ну и наш дух севера отправляет их в нужный мир Раскрас, раскрас все-таки будем теперь подбирать под биом то есть, почему бы и нет Под каждый биончик свой раскрасчик эм, Начались загадки, как я помню Единственное, что я забыл Единственное, что я забыл, это поставить таймер Как обычно То есть, э, как можно заметить, вот этот дух, который летает вокруг нас э, Который летает Вот этот вот маленький, он нам дает подсказки Видите, вот он залетел туда А значит, он не просто так туда залетел Хотя, может быть, просто ищет что-то Потому что это тоже все возможно Это все возможно, это все реально Одно из... То, что он здесь вот пролетает постоянно во всех вот этих вот периметрах И вот что-то нас подзывает Значит, что-то здесь не так То есть он все ищет, все рассматривает И он нам помогает что-то находить Вот видите, вот он сюда пришел И что у нас здесь? Тела Так, и что? Может, мне надо хвостиком что-то сделать, Нет нет, здесь тела Здесь он что-то летает Но здесь нашего посоха я не вижу Или еще чего-то, я не вижу То есть он нас сюда привел А зачем, пока не понимаю Но мы будем движется, двигаться дальше движется. И также искать посохи и бедных, скажем так, людей Которым нужна наша помощь Чтобы вернуться в нужный мир Либо в лучший мир Одно из двух Так, тут я перепрыгнуть не могу так, что у нас здесь? Ага, здесь у нас просто ничего, как я понимаю. Здесь мы идем теперь сюда. Здесь тоже ничего нет, кроме цветочков. Надо запомнить, что здесь цветочки. Хм, интересно. Здесь у нас стена, опять же таки. Здесь тоже стена. А, здесь я мог залезть. Все, Хорошо. Так, здесь слазить куда-то не вижу смысла. Здесь можно пройти сюда. Опа-опа, а ты куда там зав... А, ну ты через стенку. Что-то я там... Почему-то мокрым ухожу. А, здесь вода. Здесь я бежать не могу. Плохо. Это опять же таки замедляет нас. Так, здесь у нас... О, здесь надо картиночку зажечь. Здесь я знаю. Давай. Отлично. Еще одну картиночку я зажег Я не знаю, для чего это нужно делать Но явно для чего то нужно Теперь нужно вернуться, где были цветы Где были цветы, потому что и прыгать я не могу Вот это вот меня бесит Здесь водички-то совсем чуть-чуть А прыгать наша лисичка здесь не может Вот здесь, да, были цветочки? Да, все правильно Пожалуйста, помогите мне Дайте мне силу Спасибо Отлично, теперь нужно разогнаться и прыгнуть, чтобы немножко ускорить наше движение Она, наверное, не, не хочет здесь прыгать, потому что здесь мокро. Так, а, здесь еще цветочки есть, хорошо Так, обычно, когда здесь есть посох, идет такая подсказка, типа, подними его Поэтому, в случае чего, надо будет ее просто не утерять, не пропустить Такая музыка сейчас трагичная играет Что она мне вообще не нравится ни Так, здесь тоже вода, влага Опа, здесь у нас что? Кого-то завалило И он остался здесь лежать так сказать. Опа, опа, что, что, что Показалась текстурка Показалась Так, что у нас тут вокруг? Ну, как я понимаю, нас, нас ведет э, это ближе к центру этой постройки. Здесь тоже кого-то завалило насмерть. Все, все, все, я иду. Я уже... Ну... А, кью. А, даже... А, -а, а, даже так. Стоп. О, нифига себе. Так, подожди. Они здесь должны радоваться, да? Не, стой, подожди-ка. Так. Так, здесь камни строят. И здесь камни строят. Так, ладно, допустим, здесь лежат. Последовательности может быть здесь немного, поэтому одна из них должна будет подойти. Так, так проще всего решать загадку Так, все стоят строят, Дальше Лежат А, ну вот, лежат, радуются То есть то, что я и делаю, в принципе Они лежали и потом должны радоваться Все, одна загадка решена Ну, хотя, так я так делал А, ну я так делал наоборот А теперь я так сделал только в другой последовательности Все логично По-моему, я там не все обошел Но, ладно не буду сильно зацикливаться на этом Опа, и здесь тоже эти такие же, скажем так, головоломки поломаны То есть все это, видите, как сказать, все не просто так Вот цветочки Они не загорятся, если я погавкую, нет? Там что-то есть Как менять облик? А, таким обликом я не залезу Все, я понял Главное в текстурках не застрять Так, хорошо, давайте-ка Сейчас вернемся ненадолго Обратно Потому что мне показалось, что я все-таки что-то пропустил Так, а куда я упал? А, там где вода Там где... Опаньки А почему? А, стопэ Здесь так, да, давай, давай, давай. Опа! Нет. Но здесь же эта дрянь. Почему я ее не смог искоренить? Может, это с другой стороны? Хм. Интересно. Интересно. Все-таки я должен был ее как, ну, искоренить же, получается. Ладно, что-то здесь не так. Пойдем дальше Раз уж она не искореняется Пойдем просто дальше Давай, давай, давай Быстренько, быстренько, вот здесь По краешку, по краешку Так, стоп, я куда-то не туда пошел Да-да-да, я понял, что мне... Нет, стоп, мне не сюда, мне сюда Так, что-то я запутался А мне куда идти-то? Не понял Как так вышло? Будь здорова. Так, я отсюда. Засветил эту штуку. Поднялся как-то наверх. Может через этот проход да, я поднялся? Да, да, да, да. Точно. Я поднялся здесь. Я просто подумал, за то, что здесь развально, я здесь не поднимусь. Но я не смог там искоренить. Это зло, так сказать. Пройдем дальше. Так, туда попасть нельзя. Значит, мы бежим дальше. Здесь я чего-то такого необычного не вижу Было бы, кстати, жестоко, если бы мне потом пришлось еще сражаться с кем-то Был бы вообще такой неожиданный поворот Ух. Так, здесь есть цветочки Много цветочков Я почему-то так и подумал, что мне сюда Там, наверное, сердце всего этого Так, поднимаемся Не понял. У меня какое-то определенное время, за которое я должен успеть это все сделать. Как я понял, я сделал что-то неправильно. Дубль 2. То есть да, еще здесь есть время, которое мне дается на все про все. Так Хм Интересно Так, допустим, сейчас я сбегаю сюда Здесь я, допустим, они стоят Побегу сюда А, и вправду Блин, я успел А ведь не надо было Надо было здесь сделать лежачих А там прыгающих, правильно? Ну, я так это понимаю Так Давай Еще раз Отлично А туда уже возвращаем э, этих, Ну стоящих, прыгающих, так сказать Блин, я ведь не должен был успеть Судя по всему Блять Эх Зря я успел Главное, чтобы мне переигрывать не пришлось Опять я в этот поворот Отлично Лежачие А, вот, даже наоборот Надо было, нифига себе Так, а это где открылось? Эм... Это где открылось? Что-то я не... Мне сюда, наверное А, ну да, вот мне ск... А, ну все правильно, мне сквозь эту фигню все. Вот сюда Лешкинкушкин так, идем сюда да, Будь здоровенький Так, ладно, идем дальше Здесь вообще все так печально выглядит Прям вообще жесть Будь здоровенький Я бы это все искоренял, честно Будь бы у меня возможность Я бы это все уничтожал Что такое? Подсказку какую хочешь ждать. Тут тоже умер кто-то но он без этой одежды. Без одежды у него, получается, не от посоха. Так, это я куда иду? Так, это я шел непонятно куда. Куда-то меня это могло привести, а куда? Так, это я здесь поднялся? Так, или все-таки это меня никуда не приведет? Тут спуск-склон, тут спуск-склон, тут также. Да не, вроде ничего нет. <rada> Будь здоровенький. Здесь тоже. Все-таки я сюда прибежал. Так, посмотреть, скажем так, на все красивые реалии. Так, здесь тоже подъем куда-то ты красиво будь здоровенький так это у нас никуда не приведет здесь у нас что Есть. опа а это куда а это никуда а это а это вниз так не видишь что ты сейчас теперь не сможешь запрыгнуть да ладно ну что ж такое? Да ладно, ну блин. Пролази, пролази. Не пролезет. Плохо? Это я, получается, сейчас вернусь в самое начало? Ой, блин, ну капец. Ладно, быстрый круг. Да, неудачно я заполз куда-то. И такое случается, и такое бывает. Вроде бы решил просто осмотреться хорошенечко. Ай, стоп, не туда иду. Вот, не вот сюда. Поднимаемся быстренько. Поднимаемся. Потом просто вперед. Будь здоровенький. Бежим, бежим, бежим. Интересно, что здесь такое было? Здесь такое чувство, да, ну по ощущениям, что здесь как будто была какая-то война. И тем самым все погибли. Либо их... Либо в этом мире, сложно даже сказать, случилось еще что-то более жестокое. Может быть, здесь была какая-то черная магия, которая все захватила. Или зло в этом мире. Так, я вижу там красную тему. А, вот, отлично. Это мне нужно уничтожить. Хоть что-то нашлось. Вот, наросты пропадают. Отлично. Х хоть... О, нифига, а сколько сразу попропад... О, вот это, вот это то, что надо. Теперь надо найти... Опа, найти. Где-то здесь. Не... опа. Что у нас тут? Цветочек. Так как я всегда беру силу заранее, мне цветочки потом искать приходится. Отлично. Либо возвращаться к моим имеющимся. Так, побежали. Показывает, что где-то здесь. Значит, наверху скорее. Ну, там наверху есть кто-то. Так, сильнее оно не загорается. Так, кладем. Даем силушку. Берем посох. Где-то что-то сейчас открывается. Вот здесь. Опускается. Отлично. Мы открыли еще один проход. Можем подняться выше. Побежать туда. Так. Вот, вот, вот, вот. Вот. Еще. Вот, вижу его. Все, это что-то его даже не заметил. Ой, у него голова отвалилась. Ёжка, бедненький. Он, наверное, сидел... Позелота позе там, я не знаю, может быть, там свои внутренние чакры познавал, а потом ему кто-то голову просто отрубил, и так и оставили его, и все. И беда. Так, сейчас нам покажут, какого я спас... О, нифига этот пропускать начал. Очень большая площадь, огромная площадка, очень огромное место, чтобы найти всех. Это очень, на самом деле, огромное пространство. Чтобы взять и открыть всех, это... Очень много места. Так, что у нас тут? Тут мне не показано даже, что силу надо использовать. Ведь, потому что показывают, когда ее даже нет. А значит мне куда-то дальше. Да, сложно. Достаточно сложно. Можно было на самом деле с этой палкой еще пробежаться куда-то. А может быть бы я и нашел кого. Но ведь на каждого... Нужно быть здоровеньким Искать на каждого свой посох Так, это я сейчас спущусь и упаду А тут я уже запрыгнуть тоже, да, не смогу, наверное? Нет, смогу, отлично Хотя было бы на самом деле багом Или неожиданным поворотом Если бы я мог еще их посохи забирать обратно Так, а там что? Понятно, там я просто падаю, я понял Но тут я хотя бы забраться смог Так, стоп. А, ну, мне все равно сейчас круг пьется, да, ведь делать. Я ведь не могу, да, у него посох забрать, правильно? Правильно, потому что этот камень душ, он исчезает, все правильно. Куда мне дальше? Как музыка резко сменилась, меня даже это немножко это насторожило. Так, я отсюда пришел сюда. Цветочки, кстати, надо найти. Но к ним я хотя бы близко подходить к этой штуке могу. Но, скорее всего, просто дальше, по прямой. Отлично, идем. Цветочку пока не вижу. Я, конечно, много кого могу пропустить, и не только, но... А, вижу, все, вижу цветок. Прекрасно. То есть некоторые посохи, скажем так, сама игра позволяет найти. А типа остальные ищите сами. Будь здоровенький. Сейчас где-то тут цветочек был, вот он. То есть, видите, все-таки здесь еще не все было уничтожено. Хотя скоро все близится к концу. Опять загадки Опять загадки Ты будешь лежать Вы будете строить А вы веселиться Да не лежать, а веселиться Хм, тогда может наоборот Строить, лежать, веселиться еще бы с какой-то правильной стороны посмотреть конечно хотя а стоп это наверное с этой стороны нет стоп а все понятно с этой стороны строить а чем я сразу не догадался здесь уже лежать да там веселиться все правильно где лисица поднимается вверх веселяться? где вот эти вот свитки они умирают а там люди строят все логично все логичней так отлично мы прошли еще один момент дошли до очередной лесы я могу ей силушку передать или еще что-нибудь нет не могу так так так так очень красиво, конечно же, вот эти памятники сделаны. Кстати, скорее всего, здесь, наверное, поклонялись этим духом. Я бежать не могу? А если им здесь поклонялись, то значит, их хотели всех искоренить. А вот эти вот цветы... Будь здоровенький. Как раз это все и делали. Может, меня очистить надо? Нет пойдем выше. Так, пройдемся туда. Тут так... О, вижу посох. Будь здоровенький. Бежать не могу, прикиньте. Ай, тихо. Тихо. Бери. Посох ты, бери. Я что сюда? Я сюда еле запрыгнул. Бери посох. Отлично. Так, он не горит. Придется пробежаться Ага, я понял Так, посох кладу у двери Чтобы не мешался Теперь дверь надо как-то активировать Так, хорошо Стоп, чё? Ух ты! Ух ты! Ага! Ага! Я открыл эту дверь А если я сейчас встану? А, все отлично Блять, не отлично Я понял, это очень быстро дверь Дверь, это очень быстро На место вот так делаем. Делаем. Прыгаем. Идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем. Берем посох. Не могу, прикиньте А я могу зажечь. Не успел, еще раз. Хорошо, что она, ну, типа, как дух, ей не нужно это. Самое Прыгать еще раз и так далее. Е-е-е-е-е. Дверь откроется. Отлично. И она уже не закроется, правильно? Нет, она закрывается. Но открылась эта дверь. А та закрылась. Хорошо, допустим. Так, что-то я не понял тогда. Может, на скорость просто? Нет. Ну, после загорелся-то не просто так здесь. Ладно, чуть-чуть попозже вернемся Придется его взять с собой Он там нормально так загорелся-то, пос? Ладно, пройдем туда И будет видно Может быть это просто За стенкой стенкой, так сказать Не-не-не, подожди-ка Да, понятно. Все, я понял. Хорошо. Ладипосов. Прекрасно. Еще одного мы освободили. Загадки такие, конечно, не очень. Отлично. Так, что у нас теперь здесь? Я освободил еще одного. Цветочек. А, ну все-таки... Я вроде посмотрел. Надо будет все-таки потом глянуть, сколько я здесь. Ну, давай мне силушку. -то. Вот. Так, может быть... А, ну вот, мне надо каждую эту одарить своей силой. Правильно? Нет. Или это надо в правильной последовательности делать? Нет. Понятно. Сначала это, судя по всему, надо освободить, я понял. Так, если я сейчас сделаю... Да тихо, тихо, тихо, тихо. Тих, тих. Сделаю сначала вот так. Нет. Нифига так не работает. Так, цветочек, ты там, да? Сначала это дело нужно как-то освободить. где-то у всего этого должно, должно быть сердце так называемый время так быстро летит капец а я так мало всего успел сделать так. не ну я поднимаюсь здесь не просто так звучит потом прыжок иду-иду-иду дальше так что у нас здесь дальше так вот я еще поднялся еще выше я понял а вот если а кнопка что происходит вообще не увидел разницы А, ну вот Вот, я уничтожил одной уже Отлично Так, подо мной есть цветочки Хорошо, я вижу Так, я смогу залезть сюда, брата? Нет, не смогу да мне что, потом а? есть путь делать? Давай мне сюда силушку неси Я не хочу спускаться Блин, ладно, придется спуститься Ладно, уже. Раз уж уже тогда начали, тогда будем одарять силой потихонечку. Раз уж уже начали. Отлично. У первые нам и дали, Силушку. То есть нам нужно все эти вот так вот по кругу. Их одарить. Давай, давай, давай, отлично. Так, забираем. Че, тут еще какое-то достижение не знаю. Чего ж камни-то все обваливаются Ай-яй-яй Только чувство, как будто они все обваливаются а потом на место встают Так, это где-то А, ну это еще туда дальше Все, я помню, это мне надо полностью туда запрыгать, Полностью залезть Ух ты ж Так, я встаю сюда Делаю клона Блять Вернись обратно Делаю клона прыгаю, прыгаю, прыгаю давай, давай, давай, давай отлично, успел успел так хорошо, уже лучше так, теперь-то я сам могу туда допрыгать, правильно? Да, здесь просто дверь закрывалась, я понял. Так, а сил у меня сил. Да, а с... то есть мне нужен цветок. Вижу цветок, отлично. Сюда я уже не допрыгну, понятно. Вижу цветочек. Давай, давай, давай, давай. Отлично. Уже все лучше, уже все начинается похороше. Так, главное, что тихо, отдыхай, отдыхай, бежим. Да блин, не отдохнула лисичка, бежим, бежим. Потому что здесь запрыгивают только вот именно с разбега. Еще разок. Отлично. Потом идем сюда. еще одна и остается еще одна вот все вот уничтожается потихонечку так все вокруг, отлично красота, красота красивая, так, о, цветочек, цветочек ой, близко, я только хотел, думал такой, зачем я прыгаю вперед, если мне сейчас за цветком возвращаться, и тут прям цветочек рядышком, вот это хорошо, так, тихо тихо, тихо, тихо, тихо чуть-чуть было бы не перепрыгнуть. Сейчас бы все-все заново пришлось бы опять это прыгать. Прям, прям по кругу все заново. И вот здесь на конце, в конце, наконец-то, мы это дело уничтожаем. Все, осталось это все одарить нашими благими намерениями, как говорится. Интересно, лисичка умрет, если я сейчас прыгну вниз. Разобьется ли? Да? Отлично, все нормально, все хорошо. Так как одно место мы уже одарили. Осталось одарить остальные. И сейчас, бац, конец игры. Все ну, все это уничтожается. Все становится красивым, хорошим и конец. Это же сколько я тогда еще не спас людей, так сказать. Отлично, забирай. Я пошел дальше. Ну-ну-ну-ну-ну. Тут, тут не так холодно. Так, давай. Распускайся. Распускайся спустился отлично теперь на дальний пойдем чтобы потом уже на ближний пойти так проще просто начинать с далекого здесь мы одарили силушкой идем дальше лисичка Фу -Фу. но все-таки это лиса больше подходит под биом ну я так считаю потому что здесь все такое красное и черное но есть здесь конечно зеленое но все равно Э, стопэ, стопэ! Нет, нет, не успел! Как так-то? Давай, еще остановись три раза, конечно, после воды. Но Ешкин! Давай, давай, зацветай, зацветай! Хорошо, что они зацветают, это было бы очень жестоко, если бы сделали один цветок на один раз. Было бы очень жестоко, отлично. Так, а теперь куда мне? Сейчас что-то где-то откроется. Так. Блядь. Мне надо было туда прыгнуть, а я это. А я пропустил этот момент. Я должен был быть в воде, а я вышел из воды. Так. Продолжаем наше путешествие. Отлично. До следующего сохранения, так сказать. Поплыли. Только не говоришь, что мы... А, не, мы идем дальше. Я думал, мы это, в самое начало возвращаемся, но нет. Мы движемся куда-то еще дальше. Или мы в самое начало движемся? По-моему, мы вернулись в самое начало. Но это красивые американские горки. <свистит> так, надо, так надо и запомнить. Американские горки. Да, ну ладно, прям вообще водяные эти горки. Выглядит прикольно. Можно поплавать. Прыгать можно. Вау, вау, вау, тихо, тихо, не развейся. Отлично. Вот здесь, здесь остановочка наша, правильно? Опа, а что там? А что тут? А ничего. Тут? Американские горки так быстро закончатся. Я бы еще поплавал. А э, Я могу, интересно, сверху? Нет, меня быстро уносит, Очень быстро. Отлично. И вот мы продолжаем. Это это еще не новая глава. О, глава пятая. Вот и все. Силушку забирай. Значит, в четвертой главе мы далеко не всех нашли. Но ничего, не беда. Мы продолжим в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всего доброго, до новых встреч. Вот так